Дизайнер нашел себя, а предприниматель вышел на международный уровень. В Рубцовске коллектив единомышленников начал собирать дома необычной формы. О перспективах такого бизнеса расскажет Максим Емельянов. Сначала мы сделали вот, вот такого варианта их. То есть через них видно звездное небо. Виктор Новожилов в своем споре с архитекторами сгладил углы. Предложил проект купольных домов. По его мнению, жилище в форме полусферы – прекрасная замена прямоугольным постройкам. В этом доме по-другому тепло уходит. То есть, если, допустим, в квадратных домах тепло вверх уходит, и здесь же оно ходит, как вот яблоко выглядит, то также вот завихрения теплого воздуха идут. Проект необычного дома вдохновлен природой. Панцирь черепахи, хатка бобра, пчелиный улей. Животные выбирают жилище сферической формы. Вот и рубцовские предприниматели решили, что это станет трендом и среди людей. Максим Елисеев, инженер-строитель по образованию, нашел единомышленников, получил подъемные от центра занятости переоборудовал мебельное производство под выпуск сферических домов. Этот дом вообще изначально как бы и просчитывался, чтобы это было доступное жилье. Так как есть программа государственная для молодой семьи и так далее. То есть все нацелено на то, чтобы любая средняя молодая семья могла позволить себе этот дом. За месяц в Рубцовске собирают 5-6 типовых домов. Спрос на них опережает возможности небольшого предприятия, где сейчас трудятся всего 12 человек. Пока интерес к их техническому творчеству в основном проявляют в Москве, Горном Алтае и Казахстане. Быстровозводимые дома заказчикам сдают под ключ. Но почти каждый индивидуальный проект имеет в основе частичку Алтая. Вот есть заказчики те, которые у нас в Новосибирске сейчас собирается восьмерка. Они заполняют полтора метра стекловатой для мышей, грызунов там всевозможных. А потом идет кедровая стружка. В эту кедровую стружку будут добавлены добавки, по желанию, значит, вот наши алтайские травы. В них будет включены зверобой, душица. На Алтае интерес к новшеству проснулся после наводнения. Купольные дома быстровозводимы и стоят недорого. Рубцовчане уверяют, если проект поддержат на уровне государства или региона, предприятие сможет сдавать в год по современному энергоэффективному поселку. Максим Емельянов, Евгений Казаев. Новости.